Приветствую на канале play Мы продолжаем играть в хогвартс Наследие. Так. Продолжить. Че, метлу купили? Летать, летаем. Даже не знаю, чем заняться сейчас. А, капусту собрал. Можем слетать на одно испытание. И там... Я, правда, не знаю, зачем мы там бороться будем. Ну, такое испытание. Бои, короче. Можем попробовать там побывать. Так. Еще... Испытание у меня есть. Испытание есть. Мерлина. Недалеко от деревни. Но я не прошел. Ладно. Давай. Опа, опа. Полетел, полетел, полетел. ⁇ -мо ⁇ Ну давай, открывайся. Блин, я думал, это ключ. Полетел. Меня. I was hoping to see you. Я надеялся на встречу с вами. Вот и меня увидит. И... You're back. Вы вернулись наконец-то. Министр more, больше не говорил, чем слушал. So Все разговоры о непокорных драконах. А о гоблинах the не the желает the слышать ни слова. Слушай, профессор. «Расслушайте, профессор, пока у вас не было произошло столько Your всего, ваш друг мистер Оливандер Оли прислал мне сову и попросил найти украденную у него фамильную палочку». «Правда? И пришлось отправиться said, в советник, как он и сказал. А там были статуи. Какие еще statues? статуэтки? И как In они оказались yes. в советнике?» Да, в общем, мне удалось найти тайное убежище, где был призрак Ричарда Галд. Кто, is... Кто такой Ричард Галд, Крат? Он когда-то учился в Хогвартсе, так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков Хагварта обнаружились утерянные... Неужели все-таки нашлись? Листки, да. И поскольку Галла успел воспользоваться изображенной на них картой, то вместе с тем... Ну и, короче, попал. Хотите верьте, хотите нет, но это комната. Вот и почему меня это не удивляет. Мне хотелось верить, что вы это скажете и нам стоит туда идти все-таки. Правильно понимаю, так? Нам предстоит туда идти. Кстати, у меня группа поддержки, видите? Кто их знает? Кто их узнает? Кстати, помещение называется залом и картографии, и нам ждет портрет. Профессор с нетерпением жду встречи. Как же этому Галхарду удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их счищил Пивс, а Галхард потом украл oh, их у них. Пивс. А, Короче, пивская злина, еще то В любом случае. Поверить не могу, все это время она была прямо у нас под ногами. Давай. Так, а мне еще, блин, на стол надо заработать, который сам варит зелье, какие попало. Но я думаю, ингредиенты мне не нужны к этому столу, потому что он сам же будет варить что-то там, какое-то любое зелье. Вообще-то, что у меня никакого нету, пусть варит. книгу положь книгу любопытно не 2 на стол звездный водоем просто нет сил нужно кстати это грант кураж звездный водоем можете послушать красивая песня похоже да все равно же по воде мне кажется ходит это карта There's вот хор а тут запретный лес и конечно же Вот восхитительно да давай черт там увидят такого а стартер придет жаль что ты этого не видишь с кем это он там поговорите с портретом профессора ага. здравствуйте профессор Эхам. мы поставили книгу на пьедестал как вы просили а это мой наставник профессор, Фиг. Здравствуйте, профессор Фиг. теперь вы понимаете почему вам нужно было вернуться с книгой Понимаю, и еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного магического дара, потенциалы силы, которые раскроются, если вы докажете, что достойны того. Место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте испытания, призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните воспринимайте в памяти, памяти, которые вы видели в моей. Так, помню. Так, помните воспоминания, в памяти, память, которые вы видели в моем сейфе в Гринготе. Ну, смутно. Ну, давай частично, потому что действительно частично помню. Я знаю только, memory, что ты видел воспоминания, но I без подробностей. Мы с моим другом Чарльзом говорили о портале, а также о исцветаниях, которые... Чарльз тоже один из хранителей, как мы называли себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания, хранить в тайне до сего времени. Так... Так что же, ни переход из руин в Грифсов, ни сокровищница, фон, ни западная секция, ни поиск этой карты <соцентричный> не были частью испытаний. Это все важная часть пути, но не самых испытаний. Однако то, что вам удалось так зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы силы и знания, которые мы так долго держали в тайне, не попали ни в те это будет испытание ваших способностей, как рожденных, так и нерожденных. Но вот, что не менее важно, Все, что вы увидите во время испытаний, может вам решить, что делать с полученными знаниями. Запросите терпение испытания, многому вас научат, но на это потребуется время. I'm afraid we don't Боюсь, have у the нас нет такой роскоши, как время. Мы долго ждали, профессор Фик, уверен, еще чуть-чуть. Со всем уважением, сэр, хотя я не знаю, что за секреты вы храните, я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. И нам повстречался необычный могущественный гоблин, применяющий такую магию, когда мы выходили из вашего сейфа в грин. Возможно, мы уже опоздали. This is grave news, Тревожное indeed. известие, друг мой. Выделяйте профессору Фигг? Я самому себе. В таком случае, учитывая ваши незаврядные достижения, начнем. Место проведения первого испытания, включено на карты под вашими ногами. Профессор Фигг может помочь нам в поисках местных испытаний, но пройти их может лишь тот, кто наделен даром, как мы с вами. Shall we have a look? Взгляните на карту. Я думаю, мистер Фик, это тоже кто-то еще хиндей Есть у меня такие that подозрения. That... Я знаю эту башню. Это недалеко. You may have seen Может, yourself. вы и сами ее видели? Mm -hmm. Давай. Кажется, нет. Возможно, ваш юный друг Perhaps путешествовал не так часто, as well as you as you as your... как вы думаете. You your... Как ваш наставник как должен think. хотя бы пойти вперед и убедиться, sure что там безопасно. безопасно? Присоединитесь, как только сможете. Пока. Что узнаете об этой башне? Боюсь почти ничего. Я десятки раз проходил мимо, а она стоит к северу от Хоксмита. Несколько помню, она выглядит заброшенной, но очевидно, эта башня не так проста, как кажется на первый взгляд. Ну, давай, встретимся там. А пока я буду осторожен, так и не говорите никому, куда вы идете. Хорошо. Так, задание выполнено. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка давайте. Попробуем воспользоваться телепортом. Карта мира. О. Не так далеко я не простирался так. Опа, до да, хопа до да, хопа хопа хопа так. так сначала сюда а отсюда я так думаю мы на метле долетим полетим на метле как ведьмы сядем на метлу и вперед Дорога зовет. Мои болельщики, кстати, за меня болеют. Бульбазавр? Скажи, скажи им слово. Скиртл, вперед! Я выбираю тебя. Их вы... Симба, я выбираю тебя. Иди сюда, я тебе поглажу. Вот ты мой вот перекот. Хорошенький. Мадам, вам... Грассу, завораживающее заклинание. Это хороший способ умерить чей-то пыл. Хорошо. Сообщение прослушано. Давай. Папа. Блин, вот так вот можно между деревьях до да, летать опа да опаньки. ну-ка а тут где еще камни то есть на метле вообще по идее надо было все камни телепортации по-быстрому облететь Опа Так Есть И там что-то было Так, поезжаем. Дракон, кто там проносится да, что ты сам-то летишь? Я тобой должен так-то по идее управлять. Где там еще? Огонек. А, нет, вот. Давай к огоньку летим. Опа, опа. Вперед. Как драконом ужаленный. Стой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Где огонек? Все? Вывелия. Блин. Под замком. Это нехорошо. А где еще? И еще под замком. что так не хршь. а вон она башня кстати вот тут какая-то деревушка и испытание мерлина пока ну давай я знаю, что у меня есть кочка. А что надо сделать-то? Это не совсем понимаю. они проходят то ну-ка, ну-ка, ну-ка Тут как я, как понял, надо как-то подб... пробираться, забираться надо. Как это скоро на скорости надо что? Вот так на скорости прошел испытание. Вот. образуется еще одну чайку я себе освободил еще что-то какой-то предмет могу подобрать на один предмет больше понятненько как она проходится так, теперь что касается меня что серьезно? О, так должно быть. This looks intriguing. А как тебя достать? Ребеллио. Ага. Ладно. Да? Вообще не то. Ну-ка, давай-ка спустимся. Ребелье. Конфрио. Ребелье. Соберем, соберем, Соберемся, берем. Получите у меня. Побежайте, хорошенького. Так, никого не видно из злодеев. и негодяя. О! котелок с повышенной активностью. Смотрим. Нет, это маска. Вот шапка. На 2 всего лишь. Ячейка 1, здесь ячейка 2. Шарф. Ну, на 10, так это 2, это 1. Вот этот оденем. Слушай. Прокачки всякие. Ой. Ну-ка, назад, назад, назад, назад. Я ой, что увидел. Ой, что увидел-то, коллекция таланты. Таланты. Пока ну на искусство. Так, про заклинание. Оказывает, на врагов тоже всех, что и проклятие. Вот так вот. Доступные задачи. Задачи какие? Задачи, мадам, так. Лопните воздушные шары над станцией Холксмит. Лопните воздушные шары вокруг поля для Кридвича. Хорошо. Хорошо. Давай, выбегай. Ревелио. Так, идем, идем, идем. Можно было бы, конечно, и взлететь. Левиосо. Подожди, надо кое-что поменять. Так что ждите меня? Да, вот так вот. Так у меня еще и невидимость кстати насколько это была прокачана а что не все так плохо а они меня кстати не ждут Но! Но! Да, подожди-то. Ах ты так. Да. Да. Да. Ревеллио. Всё? Ты у нас еще один последний фоллоуер, Ранрок. Аааа. Вот так. Свое время наделал бутылку, так что... Мне пока повезло. Что у нас еще есть? Ммм, перчатки. Rebellion. так Ну-ка, давай-ка, проверим, вот здесь. Инсендио. Ахио. А, на с той стороны. Левиоса. Ладно. Лумос. Давай. Ревелио. Опустились. Полетели, полетели. Сели. Это я немного не врубаюсь. Еще выше надо. Так, ладно. Но сначала мы сюда сходим. Ага. Тут надо эту вышку. Все с вами понятно. Давай, давай, давай, давай, давай. Ревелио. Сначала наверх. башня башня башня башня башня смотрите смотри перчатки перчатки взял и вроде как высший класс защиты был чем у меня сейчас одеты сейчас и посмотрим оценим. На 6. Адена пока. Какой-то плащ подобрал. На 15 больше защита. Тут еще что-то взял. Ну вот тут низко. Да. Так, можно будет продать. Идем вниз. Ревелия. Что нас ждет? Вот такой телескоп мы уже один раз видели. Кто смотрит за моим видео, видел уже такой телескоп. Рядом с деревней. не можем призвать а вот интересно залететь то мы сюда можем если мы уже первоначально на метле будем глядим нет не обмануть тут систему то и в текстурах не застрять так чуть ниже? Вдали! Охренеть! Это что, у меня эта карта открылась, ну как? Или просто глюкнула так, ну вот там пипец. Давай пониже, пониже. Так. Надо будет еще испытание. Испытания, так сказать, прикольно. Мне нравятся такие. Ладно. Сейчас соберу где-то профессор у нас Over here. я здесь я вижу что ты здесь я тоже здесь но ну же вы не одни нет, здесь сторонники я вижу как минимум в дюжину, но их может быть гораздо больше. А можно трансгендировать отсюда прямо куда-нибудь? Могли бы мы... Мы, может, понятия не имеем, что творится в башне. Но самое главное, я хотел бы выяснить, что они тут делают. Их лагерь впереди. Прежде всего, давай проведем небольшую разведку. Пойдем, -ка. Сейчас, подожди. Небольшую разведку. Подожди. Вот так. Well, no, and... Да, сюда. А, да господи, так я же их перебил. Сколько там? А, господи, не стоит объявлять о наших прибытии. Да. Расследуйте преступление гоблина или чё я, я не должен быть скрытно они тут не пизразис ну давай ревелия Вот тебе надо, что тут расследовать-то ой-о-рабел инсендио, паду ребе. Ты так долго будешь, ну-ка есть у меня кое-что одна небольшая задумка как можно обойти это снаряжение так сохранить так. попадаться мы на это не будем который 15 пусть будет 15 мы на 14 а теперь загрузить конечно да и сейчас посмотрим может, у меня не прогрузилась местность просто. Ну, вот перекот. Терроризирует мою технику там. Может, может. ай яй яй яй ой ай Ай-яй-яй-яй-яй. Well this isn't ideal. Нет, no, it isn't. This way. And... вот <решевый> да, no так. И вот так. И вот так. присутствие гоблинов. Так. Quickly Воин сторонников ранрока, так. Если подкрадаться врагу незаметно, вы можете наложить на него Перферкус тоталус. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильный, получают значительный урон. А он у меня есть, этот устал, если, конечно, это не основное Подожди. Нужен, угу. нужен. Ну же. Давай, названия какие есть. Где пульсы? Так. Это что такое? Трансформация. Ну интересно, но все равно ненадолго же это. Так, объекты врагов сверх ногами, задом наперед. Вот взрыв. Так, надо будет их как-нибудь потом всех на одну строчку вывести. Так. Авада. Круцу. Ну, это недоступно, да. Ладно. Будем пытаться. Finger. Finger. Finger. Finger. Achilles. Uh, <coughs> stay hidden, and... What <coughs> Акилл. Так, чувак. А. Инцидент. Да. The Нормально, так разобрались. Шарф уголовец, с ключами. О, записка от гублина. -а -а. Сейчас прочтем. Directly from Это так. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Тварь, еще что-то искали же. Подожди, перед тем, как разойти, я сначала здесь гляну. Действительно, ничего такого. Проследуйте присутствие гоблина. Ревелио. Не понимаю, что именно мы ищем. Кудфринго! Пенга! Ты не зла старый? самогонный аппарат. Да. Да. Да. City, a miss, brother. Не справился с капустой, да? Че, гоблины всегда наблюдать да, волшебников здесь, но это прям... Понятно. Подождите. Oh, так, то нифига, какой-то спецотряд был. Вот, рябиновый тварь хоть восстановили. Было 15, но, ну, правда, я до этого потратил like сколько башню. Я видел, кто-то там. No а это enough, Ваши ячейки снаряжения заполнены. А что именно заполнено это? Можете сказать? Блин, столько вроде проходи. Вот поэтому и надо проходить эти испытания мерливые. Ну-ка, пишем. Я уже ручка не пишет. Другую возьми. Так. Шарфы, наверное. А что надо будет продать. Ваши чеки заполнены. Найдите испытание мерно, чтобы повысить сместимость чеки или продайте. Reveallio. О! Кто-то тут заядло читательнее а вот, большинство названий о чем не говорят. Да. Ой -ой -ой. Welcome to San Bakar's tower. Ну, говори. Hello, professor. Здравствуйте, профессор, вы did you сказали башню Я бракарс Тауэр. Сан-Бракар, именно Бакар с профессором Бакаром еще один, френикан вам только предстоит, познакомиться. Я рад, что не ошибся, когда после прошлой встречи предложили, что мы скоро soon, увидимся вновь. Предположим? Хотя, судя по я слышал, вам было несколько сил, не слегко сюда добраться. Да, профессор, рядом с башней мы столкнулись с бобленными. То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать его с этой башни, то Гроза подочерней, чем я думал. В таком случае нам тем более нельзя терять времени. Внизу у вас входа находится хранилище древней магии. такие видели, теперь оно открыто. To access Используйте его, doorway, чтобы пройти к двери. Увы, I больше я пока ничего не могу сказать. Профессор Фик не может пойти с вами, так что то, мы с ним будем ждать вас в зале картографии. Запомните то, то, что видите. М да. Профессор Фик со мной не сможет пройти. We're going to need to understand Нам how надо выяснить, выяснить откуда сторонники знали о башне, ранее принадлежавшей волшебнику. Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания. Например, хранилища древней магии, если не ошибаюсь. Да, сэр. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Однако careful. будьте осторожны. Want, sir. Хорошо, сэр. Встретимся в зале magic, картографии. But. Итак, а сейчас замок, сейчас Ми... Не хочешь падать, отказываешься, значит, да? Ладно. Я это запомню. Так, что сделать-то надо? Найдите начало первого испытания. Ja Incendia Repairer Rebellion Repairer Rebellion Acheon Depulter Rebellion, Rebellion. Rebellion. Rebellion. так я понял что это старикан как-то должен двигаться да смотреть что здесь да как войти первое испытание ну даже интересно что там испытывать то будешь посмотрим У меня, по, по идее, нужно хватать знаний, чтобы пройти первое испытание, иначе бы я до него не дошел. Так что будем, как говорится, поглядеть. Делай уроки! Ну-ка, тихо. Так, идем. Что, вот такое Gringos, может было так? В западной секции такое было. разбили опа обратно установились ладно Так, нужно найти следы древней магии. Ну где же? внизу где же еще? Следуем. Строим. Магия, хоть и древняя. Спеши сюда. Ваше ничего, здесь заполнено. Опять сюда бежать потом. Так, так, интересно, Ага. Вы то, надеюсь, не восстанете. Опять следы древней магии. Что, Что то должно было измениться? Что-то есть? Нет. Еще что-то есть, да. Так. Ну что там, что там, что там? Ничего, апатия. Кто-то как бы В котики. Минутку. Значит, все. Так, потом с контрольную работу будешь делать с мамой. Да. Мне неохота, чтобы они вставали. Особенно, когда я здесь поближе не дай бог хоть один из живет это что могу что-то сделать инцидент так ладно ага ты не то нет не очень то приятно их видеть но этот раз я хотя бы знаю чего ты ждать time. так Какой вот я перец. Эти <laughs> look yeah. сюда. Ну-ка, давай сюда. Следуем. Так, и что-то у нас такое... Такое было, нет? наши ячейки заполнены. Короче, сюда по-любому надо будет еще возвращаться. o oh. o oh, o incendio kundringo defender Раз три есть. Вот так безопасить себя. Мало ли, вдруг они способны воскрешаться. Уверен, тут какой-нибудь поди есть такое. Разбей все предмет, и получишь бонус. Так. Ой. Давай сюда. Шустреть. по нужно осмотреть эту арку с обеих сторон. Вот так. Так, ну-ка, давай сюда. Странный предмет. так вот Что? Что? Что? Так, а как мне? Что? Что? Что? Что? something must be different Что? Что? Кстати, мы уже.. Кстати, мы уже проходили И Гравитационная хрень какая. -то. Ничего такого. Вот он <вы> Ой. Ой. <вы> Ой. <вы> Тунфринго, Так. А, так они тоже могут друг друга, что ли? Да. Продолжение а. следует... Что еще что-то должно произойти? Только... Ой-ой-ой-ой! вот так, а теперь я... Да, да, да, да, да, Давай. Нет. Да, это хорошо, что тут есть отвары. Так бы пропустил бы... Открывайся, Сизан. Макия! Ревелио! рябиного твара все с еще. волну пустили. K kun Чуть-чуть осталось. Мощно, мощно, конечно, был. Но я мощнее. <laughs> бежали опять волна Ну свои пиндряж же надо меня довести вон она ч, михалыч подожди перед тем как мы возьмем я хочу посмотреть мало ли что тут спрятано Любой эликсир. Любой, не знаю, растение, Все сойдет. Блин, чейки заполнены. Смотрим. помут памяти. Сейчас мульт. Ну-ка, тихо. Давай-давай-давай, макай свою рожу туда. Опа, что мы видим? Возвела. Колонны. Ваша способность преображать окружающий мир просто поразительно. Что такое? Отцу не становится лучше, по-моему, он уже никогда не отправится от потери, потери. сына. Видеть, как страдают дорогие нам люди, истинное мучение. Засуха случилась много лет назад, но боль потери для отца все так же остра как если бы он умер только вчера. Ну-ка, оставьте кота! Ему не нужно. не нужно благородство. Или что там? Что, если я могу помочь ему? Вы уже столько делаете для отца. Но это мало. Я хочу избавить его от боли. Убить что ли его? Зрело. Я знаю, есть искушение использовать магию, которую вы только осваиваете, чтобы преобразить не только физический мир. Но сами по себе человеческие эмоции — могущественная сила. Даже самая благонамеренная и умелая ведьма никак не может знать, с какими последствиями приведут необратимые вмешательства в эту силу. И что я должна просто смотреть, как эта боль его расхерачивает? Вы не имеете права забирать эту боль. Ну, да, душевные раны, Они делают из нас тем, кем мы есть. Потому что, если, допустим, был ребенок, и он умер, страшно. Каждый год какой-нибудь студент видит в своих чайниках oh, что-нибудь хорошее. Мисс Морган, с возвращением в Хогвартс, профессор. К этому придется немного привыкнуть. Профессор Реквуд, мне было так приятно узнать, что вы приняли должность профессора защиты от темных искусств. Присаживайтесь, Исидора, расскажите нам о своих путешествиях. На самом деле, я надеюсь, что вы и остальные не могли бы заглянуть ко мне в гости. Я так много хотела бы вам рассказать. Замечательно, мы и well. Очень хорошо тогда, до встречи. Ой, мне что-то такая, она недобре задумала. Артефакт взлому памяти. Сейчас, еще одно воспоминание. Теперь надо быть... А, что у нас? Надо идти. Опять этот прозрачный камень. Должно быть путь обратно в зал картографии. Все, может быть... Туда-сюда ходить. No. Некоторые задания дают особые награды, такие как новые заклинания или коллекционные предметы. Обратитесь к журналу заданий, который поможет вам решить, какое из них выполнить следующим. Ну-ка, давай. не нужно? Нет. А Нет, потом. Все потом. Они сейчас смотрят, как я прохожу. Да чё, они они стрелы, смотрят. Они, они еще как живые. Ну-ка, я предупредил. Мы будем разговаривать по-другому потом. Черт. Вот пока единорожку. Нет, не надо. Вот с единорожкой пока там сидите. Так. Ну давай, побеседуем. Я расскажу тебе о своих приключениях. Вот, и другой профессор появился теперь. Я учусь в Хогварте, сэр. And а это профессор Фиг. Профессор Чарльз Руквуд, к вашим услугам. Кто-то прошел первое испытание. Professor... Да, и профессор Руквуд. Мы видели вас в омуте памяти в прессе с профессором. Верно. Значит, вам удалось найти so, портал ведущихся их профессора Эксима и расшифровать карту из медальона, который висел над тем омутом памяти? Удалось. И над последним умутом памяти висел какой-то предмет, который я не могу опознать. Ах да, вы надеетесь подобный артефакт с каждым испытанием хранить их в безопасном месте. Они вам понадобятся, чтобы пройти весь уготованный вам путь до конца. Соберите все артефакты, и мы сообщим, что делать дальше. Что ж, можете рассказать что-нибудь о следующем испытании? Прежде чем вы приступите, я хотел бы с обсудить Чарльзе с Чарльзом ситуацию, сложившуюся из-за гоблинов. А, гоблины? Этот ученик видит следы могущества и темной магии, которые владеют гоблинов. Они с наставником профессора Фигган столкнулись не только с гоблинами, приспособленностью башни от сада, но и могущественным гоблинов в моем сейфе в Гринготе. Будет разумным приостановить дальнейшие испытания, пока мы не разузнаем больше. Мы доверимся вашему суждению в этом вопросе. Итак, Wait, professor. постойте, профессор, это фамилия Рукут, не you кажется ли вам, и, что есть какая-то связь с uh, Виктором, может sure быть, неприятно, если к этому возможно, it. да и важно now, ли это. А пока скажите мне, что вы увидели в омуте памяти, перед тем, как стать профессором Хоббарси, ведьма по имени Исиндора из последнего омута памяти спросила, спорила с профессором Ореклином, исчезнет? И насчет использования магии за память. Hmm. будет, надеемся, следующее воспоминание в памяти позволит узнать больше. пока know. нужно выяснить, что известно. Honest, Честно говоря, понятия не имею, с чего Actually, начать. Вообще-то у меня someone. есть кое-какие... Кое-что, примите, однажды я видел, как Сирона разговаривала с гоблином в трех метрах. Кажется, они дружат. Well, it's it's что ж, стоит try. попробовать. It's Посмотрим, что вам удастся выяснить. Вы, конечно, не забывайте... Об учебе, да, сэр? Учиться, учиться, uh, еще раз go. учиться, как завещал нам Ленин. Так. Профессор, вам встречались клубящиеся следы магии, помимо тех, что были на нашем пути? Вроде нет, а что это такое? Они свидетельствуют о попытках родителей управлять силой древней магии в нашем время. Если я прав, correct, а я часто ошибаюсь are, с их помощью, вы сможете стать более искусственным волшебником. You, Спасибо, сэр. Я буду смотреть в оба. Так, в общем, какие-то сгустки магии есть, которые я могу собирать и становиться сильнее. Ну, это я так понимаю, по их словам. Только я не понимаю, какие это сгустки магии. Может, я их и видел, но не обращал на них внимания. Так что... Ну красиво, красиво У меня, правда, не такая графика, как здесь сейчас показано. Ну да. Давай. Ну что ж, я думаю на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрите. Кстати, коплю на видеокарту, кто хочет помочь. Ссылка в описании. Пока!